Всем привет, с вами Рик и сегодня с нами мой друг Кирюшенко. Ладно, всем привет. Да, да, да. Меня называешь ПВП вдвоем Пеееееее! Анна Вонг, которую мы могли видеть. Э, ты чё в моей наталь смотришь, какашка? Так, все, Я являюсь в открытым. Так. Это всё моё, это всё моё. это всё моё. Я за скамином мамонтом. Ну что ж, господа, проходите знаешь почему я могу, я могу сказать, я сделаю очень быстрые клипы я знаю, что это пвп, но желание если выиграет, например, арнаволк я выплю не желание думаю, это будет долгая схватка, потому что я им дал очень хорошую броню с яблоками. <laughs> у них очень много яблок, просто так, да. И три тотема. Четыре зелья и одно зелье. Ну, в смысле, разные. Думаю, долго, сладкое. Посмотрим. Посмотрим. Извиняюсь. Уже. Так, у него он уже один тотем пропил. У него что-то Я? Да нет, нет ты, Арнавон. А, ну, я, я, я ну, да, ну ладно. Так, а Кирилл Кирилл уже одну одну зелье выпил, и дым Одно яблоко. Нету. И съел одно яблоко. Я съел яблоко одно, вкусненькое, конечно. Было сладенькое яблочко. Как... Де... Дерево арабского сорвалось, арабский капитал, а <свят> Давай ладно пойдем по кто что-то. нам давай. Давай, Эдакватные, нет, что не там делать. Ты чё драться дальше? Да. Не против булаву пойти Арм Харорк. Не против? Ну. Загнул. Загнул вообще деньги. реально. Кто-то это не очень весело вам. Давайте вот так будет весело. А мне тоже не очень весело, так что я жру яблочко, чтобы меня оно подняло настроение. Какой же кайф, что распи распидорасил поршни вообще хули. Так, продолжаем. Может кто кто не выиграл? Это логично, потому что у них супер броня. Какой видок у него? Так, ну. Все начинаю О нет, почему? Что не меня есть сушение сушители одного скелетона так легко давайте усложним задачу что ты чешуйниц хочешь добавить и эти чешуйниц чешуйниц можно почесать как там чешуницы по-английски давай давай заспал чешуйниц я их почешу у меня долго повыпаешь совать ну ты сдайся и все да не я не сдамся потому что Вану. Так почему лежанин спавнится? О, вс. На меня, э? Он кого видел первым то на того и нападает. <сас> Ой, по про них особенности они походы А не они. Он что, танцует, что ли, данс? <сас> так, давайте спауним 30 жителей. Мешаются немного. <сас> <сас> <сас> Вот они. Видимся? Чему я не могу двигаться? Жители никогда никому не вредили. Чему я не могу двигаться. Нифига себе, тут побоюсь и скриперу. Извините, друзья. Есть... Какой невидимость? Он, он невидимость подрубил. Это такое изделие, походу. У вот изделие это выпей может изделие на невидимости есть. Вот так синий, который. А, меня... а нет! Что такой злой? Эй, что так мало сердечек? Эй, почему? Сейчас одну минутку, потом А у меня уже броня сносится вот мразь Почему у меня броня так быстро снеслась? К сожалению, Килл умер. Так идем за мной. Дайте мне отсюда выбраться? Ой, я, ой, положите, вот положите все туда. Я просто это не Ладно, я пошел все до свидания. У всех <связываю> все ровно. Блин. Всё... <связываю> Извиняюсь. <связываю> это, <навес>. <связываю> <связываю> это будет уже пожестче. Давайте прям сверх. Может не надо? А может надо. Давай залезай туда. Там очень <связываю> хорошо. Ты погреешься. Во-первых, свой организм там погреешь. <связываю> Оптимизм Привет. на уровне тысячи. <смех> э, ну... раз ну, ах ты ж так все, вылетели. Давай уходи отсюда. Я уже яблочко потратил ничего не осталось. Кто же выиграет Давайте увидим. Кто первое яблоко съел, тот наверное и проиграет, потому что когда у него яблоко иссякнет, то он стохнет Логично. Мне кажется, проиграет арноголь. Или Я не знаю, кто выиграет и проиграет. Я надеюсь, выиграет. Мне кажется, я проиграю снова. Потому что я по поэтапно. Вообще три раунда. Три раунда. Сейчас так, второй что? раунд. Третий, я так понимаю, решающий будет. Сейчас, сейчас расскажет, почему придется принести вторую серию сериала КБМ. Ну-ка расскажи нам. Ч? расскажи на ну, нам, почему придется принести перв... вторую серию сериала КБМ? А, потому что... А, ну, меня за... Мы будем пере... Да, блядь, ну ты нахер меня отвлекаешь? Ой! разошел зашел, Легио. Я... Ложим, ложим, все ложим. Клю, ложи. Так, ну что ж, третий раунд уже на три будет. Так, почему берем? по русскому? все, возьму просто, вообще пофиг. Да брать вс это. Подожди-ка. Это выбираем. Это выбираем, значит. Чтобы не проиграть. Вот это выбираем. Вот это, это выбираем. Будет схватка века. Схватка. Кара. Угни. Заходим, кто оделся. Оу е. Да мне кажется, вот это вот жопа проиграет. Потому что он. Ладно. <свист> Мы уже будем втром, это не здесь кто выиграет ещ. Но это ещ не факт, потому что, типа, второй будут. Раунд, 50 зомби, но не надо бомба. Раунд, ну ты. Готов? <свист> кто готов, пишем 3. Три. Он три. Ну, допустим, да, будет второй раунд. 50 зомби тогда. Не препудал. Ладно. Так. Кой <соединяющие> маленький зомби бежит. <соединяющие> Лучше нельзя прописывать ТНТ <соединяющие> <соединяющие> Так, ладно, я его я вас понял. <соединяющие> Раунд! Две пятьдесят ведьм О, нормально, хотя бы 250. Так, это 20 и осталось 230, 230 видим, в моем наборе. 210 осталось. Что? Давайте оставим 50, видим. Что это происходит? Ой. Некоторые сюда вышли. уже Очень жаль. Некоторых колбасит. Чего колбасит? Ладно, продолжим. Кто они за стеной, кажется? Как думаете, кто выиграет? Напишите сейчас в комментарий. Угу. Это эм. что? Так, ну кто же их? О, ты Это дру. Все. Битва за котика. За котика. Ну еще есть котик. Котика. Еще котик есть. Если вы, это уби... оцелот, Если вы убьете котика, всем в... восстановление ХП. Ты уже от меня? ч пристал? Он с вы... этими разбирайся, пацанчик. Вы вендикиатор или каких? -то? Вон иди с этими пацанами забираем а капец, у них-то очень крутые. Смотри, когда, когда Прикиньте, убил домашние животное. если бы в индикаторы могли бы критами топорно, ну, ой, топор. Ай, больно. С топора криты делать, это вообще были, были вообще жесткие мобы. Замрут, знаешь, куда Ай, ёй, ёй, больно. Так больно. Тхор. Эй! Не понял. Бан этому Русгеймеру да? ч он использует, команда? мимо это учту. Ты да ты... Ты кого заебал? Сам ты задолбал, реально. Где близики? Почему вы убьете по своим? Я не горю, прикиньте, я не горю. А, уже горю, но я это не вижу от первого лица. Так, ладно. Вп на три. 3... Насчет 10 минут. Подождите, может не надо? Давайте напишем. Вот так вот. Те, кто-то подойдет к моему углу, я его. Сейчас дерьмо шу. Э, ч к моему углу подошло, а? А углу? Не учили. Зажали, Зажали. Е. Учим алфавит, буква Е. Ты. Вот вс, ему пипец. Сейчас ему пипец. Так. Пошел, пошл нахер. Все, <сёж> а я бэк прописываю. Э, Кирюша, ты куда? М -м. А, в смысле? Ну, меня <сёж> это пахнет. меня убил? Меня. Меня убили. Зажали Русгеймера опять. Видно Русгеймер. Нет, я не Тимон, просто меня не бьт. Русгеймер опять использует свою молнию об такую. Чего тебе-то порумble? Нам на поехали поди. Ладно, я поехал Убежал. Осталось не два? Ну тоже выиграет, давайте увидим. Надо вот цикадну тебя, за тебя, давай, за тебя сейчас. Алайс пидорс. Отлетаю я. я так и знал. Выиграет. Ты чё, реально ему консоль дашь? Я вообще не дам. Чё, чё, чё? Тотем сносит? Чё такое, а? Польжок, ух ты! Бля, нет, бля, да, да, да, да! У него меч у нас сразу тысяча! Боже, блядь, он больше сон отрадет! Блять, он просто яблоки живет. за Куда? Куда? Куда? Куда? Куда? Куда? Куда? Мне похуй, всё, я пошёл отсюда, сука, Один нахуй, нахуй, нахуй, как отсюда свалить, нахуй, бедро, ебаный, да пошёл нахуй, я хочу с этим пиздой драться, убери меня от неё, боже. сука, побежала. Лично на тысячи тысяча достался этой пизде, я и так, блядь, первый раунд выиграл, нахуй, а, блядь, теперь его хорошее положение, что, сука, ты меня отмечаешь, да, я тебе, блядь, домашнюю, Если я да, наконец-то это Я не хочу с этим пидорасом играть, заебал меня. Пусть, блять, загадывай его. пищу его. Дом. К сожалению, это все, что мне удалось найти в папке, Там лежит и сходники всех выпусков в аудиоформате, и старых фрагов один, два, три, и неудачных кадров антигрифиша и фильма, и собственно эти видео. Еще куча других, которые так и не вошли в мой канал. Это видео было создано на протяжении двух дней, с 1 июня по 2, с примерно времени в 17.30 каждого съемочного дня.